Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печеняки. Ребятка, петуньи. Наши петуньи. Это на клумбе за двором. На улице, можно сказать. Где я снимал пионы. Ранние пионы, где я снимал. Здесь сейчас растут петуньи сейчас дальше чуть-чуть такие петуньи красавец да? ну, идем далее ребята это богатая невеста цветы богатая невеста легче называют молочай смотрите Богатая невеста. Богатая невеста разводится семенами. Когда осенью созреют семена, собрать и весной посадить. А потом рассаживать. Эти цветы еще называют вечная невеста. А почему вечная невеста? Да потому что когда цветы цветут, потом созревают семена, семена высыпаются на землю и весной прорастают. И получается. Постоянно на одном месте растет вечная невеста, белая невеста, просто красивые и листочки красивые, смотри. Листочки самые белые, белая невеста как белая фата. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята. Вечная невеста. Или белая невеста. Или же молочай.